Добро пожаловать в этот видеоурок с вами Александр Владимиров, школа Logic Pro Help. Сейчас я расскажу, как можно использовать сэмплы вместо виртуальных синтезаторов для создания басов, пэдов, плаков, лидов и так далее. С одной стороны, может показаться, что все довольно просто и стоило ли записывать видео. Мы берем сэмпл, мы закидываем его куда-нибудь. В Quick Sampler, например. И дело в шляпе. На самом деле все не совсем так просто. Есть определенные нюансы, и новички могут как-то их не учесть. Поэтому давайте разбирать. У нас есть вот такая вот заготовка. Здесь партия баса, состоящая из трех слоев. Окей, звучит достаточно неплохо. Все это сделано в синтезаторах. Alchemy. А теперь я хочу добавить сюда какой-то, ну непосредственно, сэмпл. Хочу еще сделать лейринг. Я нажимаю клавишу F, и у меня вываливается мой список сэмплов. Я уже подготовил здесь различные басы. Ну, давайте послушаем и попытаемся какой-то из них выбрать. Давайте вот этот возьмем, звучит достаточно неплохо. Мы его перетаскиваем вот сюда, вот здесь выбираем Quick Sampler Original. Он у нас сюда подгружается. И что мы обычно делаем? Мы берем, копируем мелодию, слушаем все вместе, и у нас должно все звучать круто-классно. Но что-то не звучит. Давайте проверим, может быть что-то в самом звуке. Но он звучит как-то низковато, не так ли, да? Я думаю, что надо сделать на октаву выше. Для этого я зажимаю Option-Shift и клавишу вверх. Тем самым он начинает звучать чуть повыше. Плюс, разумеется, нам нужно срезать низкие частоты, потому что это у нас мид-бас. Про то, как делать саб-бас и мид-бас я рассказывал в отдельном видео уроке, так что обязательно его посмотрите на нашем YouTube-канале. И также добавляем sidechain, чтобы была пульсация. Но вот сейчас-то уже по-любому все должно звучать. Слушаем. Что-то не работает, хотя мелодия та же самая. Сейчас покажу, в чем дело. Дело в том, что изначально вот этот вот sample он записан на какой-то другой ноте. Не на ноте C, не на ноте D. А на какой именно? Для того, чтобы это понять, мы должны здесь поставить ноту C3 root key c3 давайте сейчас я все это вот удалю даже не буду наверное удалять а сделаю вот так вот, вот сюда добавлю и в общем-то этого нам будет достаточно и прослушаем посмотрим какая нота действительно звучит как определить какая нота действительно звучит мы берем такой плагин я рекомендую ставить его первым в цепочке это Анализатор, он идет во вкладке Metering под названием Тюнер. Он просто-напросто нам показывает ту ноту, которая звучит в данный момент времени. То есть здесь у нас стоит нота С, нота До, а он нам показывает ноту Д, ноту Ре. Конечно, если вы так внимательны, то вы можете посмотреть и сказать, Саш, ну это же просто все. Ну вот же написано нота Д. Ну, конечно, здесь играет совершенно другая нота. Окей, но бывают такие случаи. Я сталкивался с ними, благо, редко, но такое бывает. Сэмплы делают реальные люди. И бывает, что то, что написано здесь, оно не соответствует действительности. Бывало такое, что здесь написана одна нота, по факту звучит другая. Поэтому проверяйте себя на слух, а если со слухом музыкальным, как вы считаете, все не очень хорошо, вам буквально наступил медведь на ухо, то тогда тюнер вам поможет. Так вот, теперь возникает вопрос, а как поставить-то, чтобы все звучало четко ровно?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 Переходите по ссылке в описании к этому ролику и забирайте свой комплект курсов прямо сейчас. Мы заходим в Quick Sampler и вот здесь вот root key мы ставим ту ноту, на которой записан этот сэмпл. Сэмпл записан на ноте D. Соответственно мы здесь ставим ноту D. Вы можете спросить, а D3 или D5 или D0? Ставьте 3. Не ошибетесь, не нужно выдумывать, октава значения большого не имеет, но давайте условимся, что будем третью октаву здесь использовать. И сейчас, когда я буду включать вот эту вот простенькую мелодию, он, в общем-то, достаточно отчетливо играет ноту... До. Можно, конечно, взять и выровнять все вообще идеально. Поэтому здесь вот в вкладке Pitch мы можем в центах. У нас же видели там на несколько центов звук отклонялся. Поэтому мы можем здесь еще центов чуть бахнуть. Вот в плюс. идеально конечно ровно здесь не будет звук все равно будет чуть-чуть вилять там наслаиваться ну то есть алгоритм тоже не идеально отслеживает это все но вот допустим так мы еще чуть-чуть подровняли все это дело чтобы было прям хорошо и вот теперь если мы это дело послушаем это опять не звучит но ну, естественно мелодию то подставили другую здесь напомню, мы сделать должны на октаву вверх и вот теперь Эти центы я уберу, теперь звучит все отлично, все как положено, все как нужно. Вуаля, вот так вот это работает». Разумеется, мы можем брать какие-то готовые лупы, закидывать их сюда и выделять какой-то определенный лишь кусочек этого лупа. Скажем, у вас есть какая-то мелодическая партия Melodic клуб вы взяли какой-то небольшой кусочек его, ну, так называемый One Shot, и с ним работаете. Так тоже можно. Единственное, на что стоит обратить внимание, иногда, опять же, бывают сэмплы, где у вас будет не просто одна единственная нота сыграна, а где у вас будет уже изначально записан некий аккорд. То есть у вас может быть, например, ну если мы говорим про лиды педы либо возможно плаки У вас может быть там какой-то аккорд сразу это особенно часто бывает если вы работаете со стабами вот стабы они как бы там почти всегда идут аккордом и в этом случае вот этот подгон он на самом деле не работает потому что ну, в общем, здесь нужно знать музыкальную теорию, чтобы понимать, как это все функционирует. Но вкратце скажу, что аккорды, если зашиты внутри вашего там баса, сэмпла баса или сэмпла лида, они работать так не будут. Они, скорее всего, будут в большинстве случаев давать корявое звучание. Как определить, когда звучит аккорд, когда нет? Ну, здесь. Правда, все как всегда на слух, но если вы взяли все тот же самый тюнер, и тюнер вам вообще ничего не показывает, либо показывает конкретную билиберду, то в этом случае, скорее всего, либо там аккорд, либо там сильно как-то перестарались с какими-то обработками, типа ревер-дилей и вероятней хорус. Может быть фейзер даже и так далее. Вот, поэтому, если здесь что-то нечеткое показывается и на слух вы как бы слышите, что что-то не звучит, то, скорее всего, этот сэмпл вам и не нужен. Так что все, вот так вот можем использовать сэмплы, применяйте, потому что а, у сэмплов есть один большой плюс, они изначально звучат круто и нередко они звучат даже как бы прикольнее, чем какие-то пресеты из синтезаторов но минус основной у сэмплов в том что нету контроля то есть если вы что-то хотите в этом звуке поменять то это будет достаточно проблематично потому что звук уже записан а вот в пресете в Элхиме, либо в другом синте а у нас тут просто огромные возможности для корректировки звука что касается лично меня то я вот как я сейчас показал вот я буквально так и делаю у меня вот эти вот три баса они из синтов а дальше я могу одним двумя слоями полирнуть бас лит или плаг каким-то вот э, сэмплом чисто для дополнения все так что я комбинирую оба варианта не использую только какой-то один поэтому пробуйте экспериментируйте и хороших вам миксов. до новых встреч